Дамы и господа, уважаемые партнеры и все члены большой семьи Фухоу, здравствуйте. Я желаю всем нашим партнерам здоровья, красоты и счастья. 2020 год станет для компании Фухо годом борьбы, годом Фэндоу. Мы благодарны вам за вашу упорную работу на протяжении 13 лет. Именно благодаря нашим с вами совместным усилиям, бизнес бизнесе на сегодняшний день развивается в более чем 88 странах регионов мира. Приветствую замечательную и любимую команду страны Азиатского региона. Мы вместе и наши сердца бьются унесу! С праздником, друзья! с 13-й годовщине корпорации ФОХОУ Фэндоу в борьбе за прекрасное будущее мы готовы стремительно действовать в едином порыве. Достигайте своих целей и мечтаний вместе с корпорацией Фухо. Благодарим за ваше отношение, за ваш труд, за вашу активную позицию. Корпорация Фухо дарит великую науку прожить жизнь здоровыми и счастливыми. Успех – это цветок, который надо взрастить, заслужить и наполнить энергией. Мы верим, что в 2020 году птица Феник, широко расправив крылья, взлетит к новым высотам. 2020 год ⁇ это новая взятая высота. 2020 год ⁇ это особенный год. Это время переосмысления и преодоления. Это время дерзких целей и прорывов. Это время выхода на новый уровень. Это время новых побед и новых достижений. Мы поздравляем всех, кто трудится в духе Фендоу. Благодарим за заботу о людях, за желание помогать друг другу, за огонь ваших сердец. Желаю, чтобы ваши устремления не знали остановки. Каждый день, круглый год, выстраивайте свой бизнес на высоком командном уровне. С большим уважением хочу поздравить как действующих, так и новых изумрудов, сафиров, алмазов и бриллиантов с нашим общим праздником, с 13-й годовшины нашей любимой корпорации fohow Сияние их успеха вдохновляет всех видеть этот свет, как моя, и двигаться вперед, равняясь на самых успешных. Это дорога изумрудов, сапфиров и алмазов, бриллиантов, людей с пламенным сердцем. С одной стороны, они улучшают здоровье свое и других людей. С другой стороны, делают бизнес ведущий благополучию. Именно жар в сердце может быть особенно сильным. Он воспламеняет своими убеждениями, силой, мощью. Он увлекает за собой и ведет вперед достижение цели через тернии звезд. Символ постоянства и возражения. По легенде он рождается в свете огня и передает жар своего сердца окружающим. Приветствую всех наших успешных, сильных целеустремленных VIP-партнеров корпорации ФОХОУ. Уникальная бизнес-модель VIP-партнер делает партнерство с ФОХОУ еще более выгодным. Корпорация ФОХОУ ведет путь инноваций для достижения еще более яркого, фантастического успеха. Корпорация ФОХОУ предоставляет нам революционную продукцию 21 века. Одна из такой продукции является био массажер Я поздравляю всех обладателей этого чудо-прибора. Фэндол – это воплощение новой реальности ФОХОЛ. И только ваша сильная вера, ваше усердие изо всех сил и ваша бесграничная любовь помогут вам стать Фэндол-лидером С праздником, дорогие друзья! С момента своего основания корпорация Фухо неуклонно следует своей основной миссии ⁇ распространить культуру Яншен, сделать всех людей здоровыми и счастливыми. Ведь у нас самая эффективная продукция для здоровья, молодости и красоты. Поздравляю представительства Среднеазиатского региона с годовщиной корпорации. Раца Фаху это мир добра, любви и величайших возможностей. Дорогие друзья, уважаемые партнеры, верьте в свою заветную мечту! Верьте в жизнь достойную, счастливую и полную успеха и победы! Живите радостно в ожидании лучшего, и это лучшее неизбежно придет к вам! Корпорация ФУХО «Здоровье и благополучие» идут в КОГРУ. Те, кто своим ежедневным трудом закладывает прочную основу для стремительного развития корпорации ФУХО, ждет надежное, счастливое и перспективное будущее. Каждая годовщина корпорации дает старт новых высоток, открывает новые имена. Если в тебя никто не верит, главное, в успех веришь ты. Дорогие, любимые партнеры! Поздравляю вас с 13-й годовщиной корпорации ФОХОУ. Последние события показали, что в жизни каждого человека главное – это крепкий иммунитет. И в минуты опасности для здоровья все остальные ценности уходят далеко на задний план. И я счастлива и радуюсь, что мы вместе, рука об руку, вот уже 13 лет идем с флагманом здоровья во всем мире – Корпорации ФОХО. Мы сделали прекрасный выбор. И я горжусь, что вот уже 13 лет мы меняем у людей сценарий отношения к здоровью, молодости и долголетию. Мы великие, мы крутые. Ура! В нестабильное время многие люди потеряли работу и бизнес. А также если у них серьезно беспокоится за свое здоровье и близких. Но не переживайте, спасительный ковчег по названию Фухов плывет в ваш дом. Не упустите свой шанс!